Мы чаще всего покупаем глазами, и задача рекламы – показать продукт наилучшим образом, даже приукрасить. Известный факт, что для съемок рекламы пива часто используют чай. Вода чаем хорошо подкрашивается и отлично смотрится в кадре. А чтобы так называемое пиво пенилось, туда добавляют немного стираж, стирального порошка, который немножко взбивают. Так получается красивая картинка, которая вызывает нужные эмоции, вкусовые ощущения, но пива там нет. Или мороженое никогда не снимают вживую, под цветом софитов оно моментально тает, это всегда какая-то пластиковая, силиконовая гелевая масса, поэтому мороженое в кадре всегда идеальной формы. Когда мы ведемся на рекламу, нужно помнить, что это самая приукрашенная версия продукта или картинка, которая к реальности часто не имеет никакого отношения, и на это иногда нужно делать поправку.